Привет! Если ты начинающий таргетолог и хочешь узнать, каким образом можно найти своего первого клиента в Инстаграм, то смотри это видео до конца, потому что я тебе подскажу, каким образом это можно сделать правильно. А я приветствую вас на моем YouTube-канале, на котором мы говорим про рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего э, бизнеса онлайн. Если вам эти темы э, близки, то оставайтесь со мной, а мы начинаем! Так, для того чтобы найти э, своего первого клиента в Instagram, у вас может быть два пути. Первый из них э, короткий, и второй э, более длинный. Я расскажу сегодня более подробно о каждом из них. А, первый Путь, про который я говорю, и он такой более быстрый путь. Что вам нужно сделать? Вы можете подумать, вообразить, вспомнить все бренды или всех блогеров, которые вам нравятся. По сути, вы можете покопаться в своих подписках и уже найти те бренды, на которые вы подписаны. И что вы можете сделать? Предложить этим брендам или блогерам ваше сотрудничество. Внимание здесь! Обязательно... Узнайте заранее, как правильно составляется письмо для а, предложения сотрудничества как а, брендом, так и блогерам. Это обязательное условие для того, чтобы вы не слили а, вот это вот возможное сотрудничество. Но я в любом случае вам скажу, что... Даже если вы напишите 10 разным брендам, вам вообще могут не ответить, могут ответить нет, спасибо, и это нормально. То есть в онлайн так происходит, не нужно из-за этого расстраиваться, и не нужно это перенимать на себя и думать, что вы какой-то не такой. Такое бывает, бренды или блогеры иногда не отвечают, и поэтому я вам говорю, что для того, чтобы минимизировать вот этот вот отказ или игнор, Проработайте ваше правильное предложение, то есть это ни в коем случае не должно быть что-то, ой, привет, я такой начинающий таргетолог, давайте я вам рекламу настрою, нет, это должно быть красиво состроенное а, письмо, в котором а, бренд или блогер поймет, а, какие он получит преимущества от сотрудничества с вами, что он получит, какие у вас условия, то есть как-то четко пропишите, структурируйте а, вот эту информацию для того, чтобы... Второй стороне было понятно ваше предложение, и они явно нашли пользу для себя в этом предложении. Варианты сотрудничества, которые вы можете предложить, они тоже могут быть разные. Первое из них вы можете предложить, в принципе, в целом бесплатное сотрудничество, но если вы будете предлагать бесплатное сотрудничество, обязательно обязательно для себя оговариваете какой-то срок, то есть это может быть, например, месяц календарный или какой-то а, результат, который вы где-то себе в голове предположили, что вы хотите его достичь с этим непосредственным клиентом, а, и вот после а, истечения этого срока вы должны закончить бесплатное сотрудничество, то есть вы потом просто блогеру а, или бренду, задаете в лоб вопросы, говорите, вот, все, мой бесплатный срок закончился, хотите продолжать со мной общаться а дальше уже на платной основе, а, да, нет. Есть, если у вас нет еще абсолютно никакого совсем опыта, а, то так можно делать. Если у вас уже опыт есть, и вам нужен клиент уже на... А, на в платной основе, а, то тоже предлагайте и говорите, что, например, вот, например, за первый месяц я вам предлагаю какую-то чуть-чуть пониженную стоимость, то есть, если, грубо говоря, вы берете, а, там, хотите брать 20 тысяч за настройку рекламы, а, предложите за 15, чисто, ой-ой, очень много не демпингуете сильно, потому что не нужно приучать в принципе, клиентов к каким-то пониженным стоимостям в этой сфере, потому что в любом случае вам в этой сфере работать и не нужно занижать цены на рынке, потому что вам это потом впадет в мину. Кстати, совсем недавно я снимала видео про то, какие услуги таргетолог может предложить своим клиентам, я оставлю здесь ссылочку, вы можете посмотреть это видео, оно вам будет тоже полезно, если вы в принципе начинающий таргетолог и думаете, какие услуги вы можете предложить своим клиентам. В целом такой подход, он нужен только для начинающих, по большому счету, если вы потом будете со временем работать хорошо, то вам нужны только вот эти первые клиенты, потому что потом эти первые клиенты, если вы проработаете с ними хорошо, будут вас э, сарафанным радио передавать просто, потому что на самом деле хорошие таргетологи, ценные э, специалисты, они на вес золота, и они стоят дорого, и их очень-очень мало, поэтому поймите в целом, что писать каким-то людям для начала, но нужно будет только в самом-самом-самом-самом начале вашего, вашего пути. Например, могу сказать, что про себя, что я кому-то писала о своем сотрудничестве, предлагала сотрудничество только два раза. Потом и сейчас уже впоследствии клиенты приходят ко мне сами, потому что они где-то про меня или услышали, или им кто-то про меня уже рассказал. Поэтому не бойтесь и не думайте, что вам придется всю свою жизнь писать э, и предлагать кому-то сотрудничество. Такого не будет. Если вы будете хорошим специалистом, такого реально не будет. И второй вариант, который я вам предлагала, это такой уж более э, долгий вариант. Это игра в долгу, и это игра, в принципе, на репутацию. Вы можете создать себе профиль в Инстаграм, тот же самый, профессиональный. То есть вы должны себя показывать там как таргетолога, как специалиста по рекламе, делиться какими-то полезняшками, писать какие-то полезные посты, набирать аудиторию, свой блог и тем самым привлекать себе вот этих потенциальных клиентов. Но сразу скажу, что это тоже игра про вот именно реально в долгу, потому что не будет такого, что люди на вас будут подписываться и сразу заказывать у вас а, рекламу. Нет, такого не будет, скорее всего, сразу, поэтому это, это такая а, игра на перспективу, как я ее называю, потому что вы в целом просто собираете вокруг себя людей, которым вы будете интересны, которые а, будут... А, вами каким-то образом вдохновляться, и с ними вы уже потом будете сотрудничать. По моему опыту, Клиент, который пришел ко мне, подписался на мой профиль в инстаграм и стал потом в дальнейшем моим клиентом, это от, может быть, от даже двух дней, но где-то до пяти месяцев они примерно в профиле подогреваются какими-то, какими какой-то экспертностью, смотрят на человека, да, и как бы не... Это как, как специалист, с которым тебе хочется вот работать, и ты должен понимать, что будет комфортно с этим человеком тебе работать, поэтому вы должны показывать себя как личность в своем профиле и э, тем самым завлекать к себе людей более того в целом если кто-то когда-то вас кому-то порекомендует э, то вам как специалисту хорошо иметь какой-то э, бизнес-профиль чтобы люди могли прийти к вам э, посмотреть на вас как вы выглядите или что вы говорите в своих stories ну как-то как-то чуть-чуть познакомиться с вами прежде чем заказать у вас какую-то услугу но это не обязательно ни в коем случае это не обязательно но это моя такая рекомендация более того имея профиль в инстаграме, свой специализированный блог, вы можете взять себя как э, своего клиента и начать продвигать э, себя как специалиста. Скорее всего, вам не нужно пускать таргет на, на себя, как на как на таргетолога, в том плане, что закажи мою услугу. Так это не работает, скорее всего, вы не найдете у себя клиентов. Может быть, очень редко, и, или это будут какие-то, знаете, клиенты, которые такие вредные, <со> про которых рассказывают в чатах таргетологов, о том, как, каким клиент не должен быть. Вот такие иногда цепляются на такие объявления, но в целом, нет, вы можете себя продвигать как эксперта, как специалиста, с призывом подписаться на ваш блог, знакомиться с вами, и тогда уже подогрев этого подписчика сделать его клиентом, то есть сами у себя супер крутой клиент по большому счету, потому что вы вот эти вот навыки минимальные таргеты можете отработать на себя, на себе, запустив рекламу на свой профиль в Инстаграм. И что я вам еще последнее сегодня хочу сказать, что а, вы должны четко понимать, что есть какая-то категория нормальных вещей для начинающего таргетолога, с которыми вы должны в принципе смириться, потому что а, это делают абсолютно все, а, Первые из них сливать чужие деньги, а, это нормально. Потому что Таргет это всегда про тесты, и вы не всегда будете сразу схода знать, что отработает лучше, какая аудитория отработает лучше, какой макет отработает лучше. То есть, в принципе, просто возьмите себе за норму, что слить деньги это нормально. И когда вы уже будете думать с такой позицией, вам будет проще, вы не будете прям себя сильно-сильно корить. Объясняйте своим клиентам изначально, что Таргет это про тесты в первую очередь. Да, и нужно провести какие-то тесты для того, чтобы чтобы потом а, получить более стабильный результат. А, второй момент, который я вам хочу сказать. А, запускать рекламу на начальном этапе долго это нормально, потому что если вы не в курсе а, всех технических нюансов в рекламном кабинете, если каждый ваш первый ваш клиент, а, которого вы запускаете, и вы прям очень сильно кропотливо крепот, пытаетесь сделать, это реально долго, это может занять время, то есть если у вас еще, там, например, несколько групп объявлений, несколько рекламных макетов, то есть это может занять, например, часы больше для начала, но вы должны прекрасно понять, что со временем, а, чем больше вы будете работать, тем быстрее вы будете набирать, набивать свою руку, и вот это этот процесс будет занимать технической настройки при сложенной уже рекламе в том плане, что у вас готовые макеты, готовый рекламный текст, готовые прям ссылки все, которые нужны, когда у вас уже это все будет собрано, просто сложить это все, собрать в рекламном кабинете, со временем это будет занимать все меньше и меньше времени, поэтому об этом тоже не беспокойтесь. И третий момент, который вы должны тоже принять себя как должное, макеты, которые вы будете делать вначале, могут работать плохо. Это нормально, потому что, когда вы только начинаете работать таргетологом, вы еще, у вас еще нет такой суммы, супер бешеной насмотренности в рекламе, вы не знаете, какие э, триггеры лучше заходят в аудитории, и вы должны четко понимать, что это приходит только со временем, то есть когда вы э, начинаете, вы этого всего можете не знать, и вы э, за счет этого будете тоже сливать деньги, э, но это тоже нормально, вот эти три вещи, про которые я сейчас сказала, вы должны просто принять как должное, что они, скорее всего, могут с вами случаться. Если у вас этого не будет, это вообще замечательно, то есть, как бы, такое тоже может быть, и это круто, но это очень большое исключение. В основном, новые таргетологи, начинающие таргетологи совершают эти три ошибки, и я вас просто хочу э, предупредить и сказать, что это нормально. Не считайте, что вы какие-то неправильные, вы абсолютно нормальные ребята, и со временем у вас все все, все получится. Все, и это все, что я вам хотела сегодня сказать. Айда смотреть новые крутые макеты. И если вы хотите научиться создавать рекламные макеты, то ссылочку на свой инфопродукт по созданию рекламных макетов я приложу. Всем хорошего настроения, хороших вам клиентов. И ничего не бойтесь, потому что все приходит через опыт. Всего доброго.